Вы наверняка слышали слухи, которые ходят вокруг. Обо мне говорят, что я спровоцировала крах, Что восстала против собственного дома и продала душу этим корпоративным вампирам из Пифы. Но спросите себя, кому так выгодно искажать правду? Тем, кто контролирует ситуацию? Или тем, кто борется за свою жизнь? Пифа может заглушить правду, но им не заглушить меня. Потому как у меня своя сцена И знаешь, я собираюсь пошуметь «Для тебя слишком громко?»